мою роднину. О, бон джорно Италия, бон Тути. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк, лайк, лайк. Ой, как хорошо, что мы уже пришли. Мы с семером трои, уже готовы. О, Блэк лайди какие у вас хорошие малыши. Большое спасибо, Единорожка, мне очень приятно. Пока самые хорошие. Ага, ага. Давай сюда. Нет, сюда. Ну давай, ну, давай вместе. Ну ладно, идем. Ну что, ну что, пора уже, наверное, одеваться, правда? Да-да, уже пора. Потому что я слышала, зрители уже собираются. Ура, ура, ура! Ура! Эй, петинка, ты сегодня лапышься? Ага! Ты сегодня какая-то странная. Весь день молчись. Да что-то мне как-то классно перед зрителями выступать. Не знаю, это у меня впервые. Давай! Вы делаете что-то в первый раз, и вам страшно. А напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы с этим боролись. вот ладно, тоже как-то пойду, надо же. Идем, мои хорошие, мы сейчас найдем самые лучшие места у самого я не знаю самой же не терпится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 и вы платье, очень! Милли грация, Дива, Милли грация. Но это заслуга не только моя, а еще и моей очаровательной помощницы-единорожки! И у меня насчет этого есть заявление! Друзья, так как я уже вижу, что вас с здесь все перфекто, так как у вас есть белиссимая единорожка, я решил возвратиться на мою родину! О, бонжорно, Италия! Бонжорно, Тути! Родина пиццы и моцареллы! У меня уже давно есть эта ностальгия.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 Приветик, друзья! Смотрите! Помощница нашей единорожки будет тоже из шарика Лол третьей серии Второй волны. А, давайте поскорее посмотрим, кто это будет. И я уже хочу увидеть подсказку. А! <шит> Попробуем аккуратненько. Вот, открылась. И где моя подсказочка? Ну, выходи! Я уже хочу на тебя посмотреть. А!